Если дар иных языков дается не всем ученикам Иешуа, а Новый Завет говорит именно это, то, по крайней мере, у некоторых ревнительных языков, вероятно, возникнет вопрос, а как же тогда отличать крещенных духом от некрещенных? Ведь традиционное пятичачество утверждает, что именно говорение на иных языках доказывает, что ты крещен духом святым. Можно тут задать встречный вопрос, а зачем отличать одних от других? Зачем отличать крещенных духом от некрещенных? Ну, можно сказать, например, для того, чтобы некрещенные тоже получили э, крещение Святым Духом. Конечно же, после этого захочется отделить некрещенных от крещенных и из крещенных создать свою собственную общину, а дальше деноминацию. Но это уже грустная часть этой истории. Но давайте зададим другие вопросы. А всем ли нужно это крещение? И зачем оно вообще нужно? Мне хотелось бы пытаться ответить вот на эти вопросы, отталкиваясь не просто от Нового Завета, а исключительно от тех его мест, которые говорят о крещении Святым Духом прямым текстом. Другими словами, аллегории в Евангелии от Иоанна о воде жизни и о реках воды жизни, воды живой, текущих и чревом я намеренно оставляю в стороне, поскольку их, на мой взгляд, можно толковать самыми разными способами. В Евангелиях о крещении Духом говорится только одно — Святой Дух — в Святой Дух, простите, погружает Мессия. Его двоюродный брат Йоханан представляет еще именно так. Он говорит, я крестил вас водой, а он будет крестить вас Духом Святым. Еще более выразительно мы находим а, это представление у евангелиста Йоханана. И свидетельствовал Иоанн, говоря, я видел Духа, сходящего с неба, как голуби и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, на кого увидишь духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий духом святым. Все остальные евангельские тексты о крещении относятся к водному крещению. Итак, вот это, что касается Евангелия. Теперь переходим к посланиям. В посланиях о духовном погружении не говорится вообще практически ничего. Ну, там есть Послание к евреям одна такая фраза, что есть учение о крещении Ях. То есть о водном крещении и о крещении духовном, очевидно. И это, по-моему, все. Чисто логически, вот эти факты означают одно из двух. Духовное крещение в посланиях либо уже не актуально, что мы увидим маловероятно, либо оно предполагается авторами этих посланий по умолчанию. То есть они не пишут о нем, потому что о чем о нем писать, и так все понятно, что давно должно присутствовать. Поскольку в деяниях апостолов в крещение в Духе Святом упоминается неоднократно, то вот этот первый вариант, что оно актуально, отпадает. И остается второй, который к тому же вполне согласовывается с только что процитированными э, евангельскими высказываниями о том, что Ешо, Мессия, он тот, кто крестит святым или э, погружает в Святой Дух. Итак, согласно Нового Завета, Ешо не только умер на кресте, не только воскрес из мертвых, но также он погружает в кого, в Святой Дух? Теперь кого Он погружает? Как Он погружает? Когда и где? И самое главное, зачем? Вот наши вопросы. Ну, кого уже понятно из процитированных слов Евангелиста Марка, потому что когда написано, что Он будет крестить вас Святым Духом, и Он обращается просто к массам людей, идущих э, к народу, к нему, который шел к Нему толпами. То есть еще будет крестить в Духе Святого, в принципе, всех, кто искренне обращается к Богу. Это первое. Второе, зачем Он будет? это делать. В чем смысл этого духовного крещения? Об этом Ишуа сам говорит очень ясно, давая апостолам повеление ожидать сошествия Духа в Иерусалиме. Он говорит так, «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Сошествие Духа или крещение Духом, что, в принципе, одно и то же, имеет непосредственное отношение, как мы видим в этом стихе, к задаче, которую ставит Ишуа перед своими учениками. Какая задача? Быть его свидетелем. Когда на вас сойдет дух, вы примете силу. Какую силу? Силу, благодаря которой вы сможете быть моими свидетелями. Где вы будете моими свидетелями? В Иерусалиме, по всей Иудее и Самарии и далее, до краев земли. Теперь, что значит быть его свидетелем? Почему для выполнения такой задачи нужна особая сверхъестественная сила, которая дается святым Духом? Ну, если говорить чисто технически, то свидетель — это просто очевидец тех или иных событий, который дает показания в суде, так называемые свидетельские показания. В немножко более широком смысле это просто очевидец, который рассказывает другим, не обязательно в суде, рассказывает другим людям о том, что сам видел и слышал. А, например, апостолы они свидетельствовали о воскресении Ишуа. Почему? Потому что Ишуа являлся им после своего воскресения, причем не единожды, а на протяжении 40 дней. Кстати, в том же самом стихе, где об этом сказано, э, написано, что они свидетельствовали о его воскресении с великой силой. То есть их слова были очень убедительны. Слышавшие их не сомневались в том, что эти люди действительно общались с живым Ешо на протяжении 40 дней, находясь в здравом уме и трезвой памяти, а не в каком-то измененном состоянии сознания. Следующее, что нужно сказать о свидетельстве, одна из важнейших требований к свидетельству — это его истинность. Лже-свидетельство — это нарушение 10, одной из десяти заповедей. И за него вообще можно было поплатиться очень дорого. А с другой стороны, если обвиняемый осужден на смерть, то рука свидетелей должна быть на нем прежде всего, чтобы убить его, заповедует Тора. И через это свидетели подтверждали свою веру в истинность своего собственного свидетельства. Быть свидетелем Ишуа в еще более широком смысле слова — это постоянная готовность честно, открыто, прямо рассказать людям о своей причастности к нему, к Ишуа. И то, что Святой Дух сошел на учеников ради этого, означало, что Бог придавал личному свидетельству огромное значение. Это ясно, в принципе, также из следующих слов самого Ишуа. «Итак, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую и Я перед Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня, — Перед людьми отрекусит от того и Я, перед Отцом Моим Небесным. Понятно, что это не тот стих, который мы с вами любим, который мы с вами регулярно слышим в проповедях, тем не менее, это стих из Евангелии. Почему же? Для того, чтобы заявить о своей вере в Иешуа перед людьми, понадобится сверхъестественная сила, но это ясно. Если за эту веру могут оштрафовать, лишить работы, посадить в тюрьму или даже убить то, будучи предоставлены сами себе, мы станем жертвой инстинкта самосохранения, который наверняка сделает с нами то же самое, что сделал в решающий момент с Петром. Тот трижды отрекся от учителя, хотя незадолго до этого клялся, что никогда в жизни не сделает этого. Спасение собственной шкуры любой ценой – поведение вполне естественное для невозрожденного человека. Единицы, вроде покойных Анны Политковской, Александра Литвиненко и Бориса Немцова – Бывают способны на действия, выходящие за рамки этой э, стандартной схемы поведения, однако все равно, как правило, даже эти мужественные люди испытывают страх за свою жизнь. Вот ученики Ишуа, что характерно, исполнившись Святого Духа, шли против течения не в страхе за свою жизнь, а с радостью, что удостаивались страданий за учителя. Посмотрите на соответствующий стих, который об этом говорит. И это очень важное отличие от чисто человеческого мужества. То есть свидетельство Ишуа, во всяком случае описанное в Новом Завете, требовало чего-то большего, чего-то сверхъестественного. Если вы дослушали до этого места, то, возможно, крещение Святым Духом а, предстало перед вами в несколько ином свете, возможно, в несколько непривычном свете. В любом случае, мы уже ответили на вопрос о том, кто крестит, кого крестит и зачем. Остался практический вопрос «как». На него мы пытаемся ответить через неделю в последней программе на эту тему. Спасибо. Шалом.